Ваша штукатурка высохла, нужно снять Вы маяки. Вот ну, таким вот образом. Подцепляете его снизу и вытаскиваете, вытаскиваете, вытаскиваете, вытаскиваете, а потом это замазываете. А оставлять нельзя. Потом это. Черь замазываете штукатуркой, убираете штукатурочку, берете шпаттеплек. И вот таким вот образом замазываете это все. Из корыца берете штукатурочку и замазываете. И сверху замазываете. Замазали. И берете инструмент, который называется шпатель. шпатель. Более широкий шпатель. И убираете излишки штук -картурики. Таким вот образом. Излишки штукатушки. Убираете. шпателекон в корыльце вот так вот как-то получается и стена подготовлена к чему? к шпаклевке